А Герасимов, который с мужчинами ничего не смог сделать, переключился на женщин. Много дверью в Так не должно быть. Он тебя прикасался к тебе? Да. Но когда они против женщин пошли, а кто вас снимает? Вас никто не снимает. Да. Вот как вы папку да. двигаете, вы также можете бронежилет подвинуть. Да. Вы к женщине зачем физическую силу применили? Я ему много раз говорил, хватит. Он не слушал. Сейчас он занимается фермерством под колоды в деревне. Да, господин Губернатор. Вот так бы и всегда. Ликер, сахар, напиток, вообще пит. Че еще будет? Игровые автоматы будут?